В эти последние дни нам, как никогда, нужно подвязаться и молиться, бороться. Во-первых, за свое спасение и за спасение погибающих людей нужно молиться. Ибо враг в это последнее время, он в великой ярости губит человеческие души в великой ярости, массово э, покушается на семьи, на э, служителей, которые служат Господу, которые посвятили свою жизнь. Я уже не говорю о тех людях, которые потеряны вообще, которые вообще не ищут Господа, которые вообще уже уснули. Они не ведут просто, что творят, они не понимают, что происходит на этой земле, они не понимают, что это последние дни. Так вот нам нужно подвязаться за этих людей и за себя в том числе, чтобы и мы не уснули, чтобы и мы не стали теплыми, чтобы и мы не стали одними из тех, кто на опасном пути в погибель. Нам как никогда сегодня нужно подвязаться в молитве, молиться и бороться в молитве и стоять за истину до самого конца. Слушайте голос Господа, делайте то, что Он вам велит, исполняйте волю Божью и самое главное, претерпите так до самого конца чистоте и святости. Да благословит вас Господь наш Иисус.